итак финансовые пирамиды были есть и будут и идти в них будут всегда те кто не знает простых вещей о которых я сегодня расскажу но прежде чем я расскажу есть одна старая старая история о страннике который поймал птичку она вам очень пригодится и птичка взмолилась: отпусти меня, я тебе дам три совета, благодаря которым ты станешь самым богатым и самым известным человеком в мире. Ну, странник был умный, он сказал, а, конечно, так я тебе и поверил, самым известным, самым богатым. Обманешь, небось. Она говорит, ну как же я тебя обману? Первый совет я дам тебе еще будучи у тебя в руках. Если он окажется неэффективным, ты меня просто съешь. Второй совет я дам, сидя перед тобой на ветке. Ты меня всегда сможешь опять поймать. И только третий совет я дам тебе с вершины вон того холма. И странник подумал, ну так действительно не обманет. Хорошо, говорит, давай свой первый совет. И птичка сказала, никогда не жалей об утраченном. Странник задумался на минуту и подумал, действительно, большую часть жизни он тратил на то, чтобы там жалеть о том, что он потерял. Деньги потерял. Долго-долго мучился, с женой расстался, с первой. Несколько лет мучился, жалея об утраченном. А ведь это уже утеряно. Какой смысл об этом было жалеть? И он подумал, действительно, если бы он это исключил, он был бы гораздо счастливее. Он говорит, ладно, ты меня убедила, посадил ее перед собой на ветку, давай второй совет. Если он будет такой же интересный, как первый, возможно, я тебя отпущу. И птичка, сидя перед ним на ветке, сказала... Верь только в очевидные вещи. Если что-то считаешь неправильным, прежде чем не проверил это, не верь в это. Проверяй информацию. И странник задумался опять и подумал, сколько раз меня обманывали, я верил на слово, а хотя, ну, друзья говорили там или знакомые, что что-то там получится, я думал, что это получится, потом приходил, у меня не получалось, а потом я жалел об утраченном, и это все делало мою жизнь несчастной. А ведь я мог просто проверить это в самом начале, ведь это легко. Он подумал, это мудрые советы, ладно, отпустил, птичка взлетела на вершину холма и крикнула, если бы ты меня не отпустил, ты бы уже сейчас был самым известным и богатым человеком в мире, потому что я проглотила самый большой бриллиант в мире. И он бы был у тебя сейчас в руках. И тут странник упал на землю, стал биться головой об пол, рвать на себе волосы, посыпать голову пеплом. И так он мучился целых полчаса. Потом постепенно успокоился и подумал, ну, был ведь еще третий свет. И он крикнул птичке, ладно, говорит, обманула ты меня. Дай хотя бы третий совет, который ты обещала. И птичка сказала, он тебе не пригодится. Говорит, ну почему? Потому что ты не воспользовался даже первыми двумя. Подумай, ты пожалел об утраченном. И жалел целых полчаса. Посыпал голову пеплом. Ну и главное, ты не проверил информацию. Ты даже не подумал о ней. Как я, сам, такая маленькая, могла проглотить самый большой бриллиант в мире, который в пять раз больше, чем я? Так вот, к чему я рассказал. Финансовые пирамиды, они были, есть и будут. Попадают в них люди благодаря тому, что не проверяют информацию, а верят тому, кто ее дает. Когда финансовая пирамида уже рухнула, когда они видят, и все об этом говорят, что это был обман, Задним числом они понимают, что если бы они проверили информацию, они могли бы это понять. Они бы сначала, изначально, не попали бы в финансовую пирамиду, если бы проанализировали. Но попадают люди в финансовую пирамиду благодаря тому, что у людей, как правило, какой-то кризис в жизни. Потеряли деньги или потеряли работу. Им некуда деваться. И они хватаются за соломинку и хватаются за любую информацию. Потому что финансовая пирамиды Появляются они, как ни странно, в кризисные времена, когда наступает кризис в мире, в стране. Почему в это время многие люди теряют деньги, теряют работу, теряют возможность как-то развиваться. И они ищут любую информацию, в которую легко поверить, чтобы потом, ну, как им кажется, заработать стать богатыми и счастливыми. И проигрывают. Чтобы не проигрывать, есть очень простой способ, о котором я вам расскажу. Он настолько прост, что любой даже малообразованный человек сможет понять, что ему предлагают, финансовую пирамиду или нет. Потому что все финансовые пирамиды, исходя из моего опыта, используют всегда одни и те же спичи. Их есть много, я назову три, но их достаточно для того, чтобы, услышав, понять, что вас приглашают в финансовую пирамиду. Итак, первое, что обычно говорят, этого никогда не было еще. Это новый проект. Второе, что обычно говорят, рассказывают о, о честности этого проекта, о прозрачности, о моментальном выводении денег. Ну и третье, самое простое, это не финансовая пирамида. Все эти вещи являются ложью, которую можно легко проверить. Но начнем с третьего. Почему вас пытаются э, вам сказать, что это не финансовая пирамида? А, причина только одна. Скажем, если вы приходите в магазин, вам же никто не говорит, это не финансовая пирамида, проходите, покупайте. Да? Потому что это и так очевидно. Только в финансовой пирамиде имеет смысл вас убедить, что это не финансовая пирамида. Почему? Потому что когда вы пойдете кому-то это предлагать, вам скажут, это финансовая пирамида. И что вы будете говорить? Это не то, что вы думаете. Кстати, это не то, что вы думаете, это тоже спич из этой, из этой области. Это не финансовая пирамида, это не то, что вы думаете. И будут рассказывать именно о финансовой пирамиде. Так вот, когда эти спичи, один из трех или все три вместе, произносятся, это 100% вы попадаете в финансовую пирамиду. Почему о честности говорят? Потому что это мошеннический проект. Любая финансовая пирамида – это мошенничество. И вас нужно сразу ввести в заблуждение, чтобы вы восприняли его как честный проект. Поэтому очень много говорят, смотрите, здесь все прозрачно, никаких подводных камней. Вы вносите деньги и вы выводите деньги на счет сразу. Вот в других компаниях начинают, кстати, ругать другие, там какие-то сетевой маркетинг, еще какие-то. Для того, чтобы вы поняли, что они обманывают, а мы честные, у нас все прозрачно. Как только говорят о честности, а кто говорит обычно о честности? Честные люди, им это не нужно, они и так честные. Вы их не заподозрите во, во лжи, только те, кто хотят обмануть. Им нужно обезопасить ва ваше мышление от того, чтобы вы подумали, что они хотят обмануть, и они очень много говорят о честности. Ну и первое, этого никогда не было. Это новый проект. И начинают вам приводить там Google, я не знаю этот э, Facebook, все которые, людей, которые разбогатели э, быстро и на чем-то новом, они говорят, если бы попали вовремя в, именно в, э, в первые ряды, вы бы были богатым. Для чего это говорят? Для того, чтобы вы не задумывались, а вступили, чтобы не тратили время на раздумие, чтобы <laughs> не анализировали, э, они вам говорят, это новый проект, такого никогда не было. Подразумевая, что вступать надо прямо сейчас. Потом будет поздно. Вот. вот эти три вещи помогут вам разобраться. А сейчас я вам приведу примеры. Причем пример очень свежей ныне существующей финансовой пирамиды, которую сегодня мне предложила уже два человека. И поскольку у меня есть в этом опыт, я и раньше рассказывал о финансовых пирамидах, видео вот здесь вы можете посмотреть. Это Атас финансовой пирамиды, когда... Вышла пирами... финансовая пирамида Краунфайдинг Интернациональ. Сейчас она уже давно разоблачена. Но в первое время очень много меня тоже пригласили на одну встречу. Но ну, давайте начнем с этого. а Потом я расскажу ныне существующую финансовую пирамиду. И вы увидите, что во всех абсолютно финансовых пирамидах эти спичи присутствуют. Во всех. Это было и Skin Body Care, если кто помнит. Это было и... В МММ то же самое было, во всех практически финансовых пирамидах, и это те, которые вот недавно были, это Скин UK, которая была несколько лет назад, Skyway, если кто помнит, поезда решили запустить по проводам, потом поняли, что провода провисают и поезда по проводам не пошли, но денег собрали под этот проект довольно много, вот. Так вот, краумфандинг тоже собирал деньги, меня пригласили, тогда пригласили лидеров сетевых компаний. Я был в сетевой компании, в Караловом клубе. Почему лидеров? Потому что там были лидеры, которые зарабатывали и 20, и 40, и 50 тысяч евро в месяц. И они пришли на эту встречу, потому что один из сетевиков пригласил. Вот. То есть все пригласили тех людей, которые зарабатывали достаточно денег уже. И когда человек начал рассказывать, я, естественно, сразу понял, что это финансовая пирамида. Он думал, ладно, пусть доскажет до конца. Тем более времени он много э, не требовал. Сказал, что через полчаса он закончит. И я понимал, что ли лидеры, которые зарабатывают деньги, они в своих компаниях тоже рассказывали, что такое финансовая пирамида. И, естественно, сейчас он закончил, они скажут, ну ты же предлагаешь финансовую пирамиду. И разоблачат его, и мы все разойдемся, посмеявшись. Он сказал, что это новый проект, что он очень честный, прозрачный, вот все выводится. Но он еще добавил, что там его друг, который пришел в этот проект чуть-чуть э, раньше, где-то на полгода назад, и сегодня уже зарабатывает больше 100 тысяч в месяц. Э, вот, это тоже такая замануха. Э, а он, дурак, не пошел, он просто вот не пошел, и он теперь очнулся, и теперь вот он понимает, что еще можно туда попасть, потому что проект новый, и сейчас он еще попадает в эту первые ряды. Вот. А, ну и, конечно же, что это не финансовая пирамида, он это всем это рассказал, ну, все три спичи, о которых я говорил. И что вы думаете, лидеры всех этих компаний, как и этот мужчина, который с птичкой решили, что надо записаться, потому что ну, они тоже хотят 100 тысяч зарабатывать в месяц. Это очень э, ну, такая показательная вещь, когда человек понимает, что это финансовая пирамида, но все равно идет. Я был уверен, что они его будут разоблачать. Я сидел в сторонке, когда они все записались, мне говорят, ну а ты? Я говорю, нет, не, я в финансовые пирамиды не вхожу. Ты, ты не понял, они мне говорят. Вот. И на таких радостях я пришел домой и записал видео, которое как раз я вам, о котором я вам говорю, чем, чем оно примечательно. Конечно, финансовая пирамида закрылась, но примечательно оно тем, что там очень много комментариев было, потому что те люди на меня, конечно, обиделись. но ну, не обиделись, они обозлились комментарии, потому что они обижены, они были злые, комментарии. Самое главное, что по этим комментариям можно пройти на каналы тех людей, которые писали эти комментарии. И что вы думаете? Если вы проверите, где они сейчас находятся, они опять же в новых каких-то финансовых пирамидах, в других проектах. Очень советую посмотреть это видео. Самая главная, ключевая фраза в этом видео, даже не видео, а комментарии почитать. Это очень познавательно. А самое главное посмотреть, кто эти люди. Их объединяет одно общее. Как правило, это люди, которых никто не знает. Но они очень известны. Очень известны, но о них никто не знает. Вот. И они сегодня прикрываются какими-то никами. У многих даже имен нету, И имена там проскальзывают очень редко. Так вот, финансовые пирамиды, вообще все мошеннические проекты отличаются тем, что в них люди скрывают имена. Ну, стараются не афишировать их. Среди своих они об этом говорят, но так... Стараются не афишировать. Поэтому у них какие-то книги, какие-то э, видео, YouTube-каналы вроде открытые, но кто это такие, вы их не найдете. Я вам это чуть позже покажу. То есть мы откроем компьютер, зайдем в Google, попробуем найти тех людей, которые сегодня э, эту финансовую пирамиду э, возглавляют. Это, да, и ключевая фраза, которая была в этом видео, я назвал ее финансовой пирамидой и сказал... Если вы считаете, что это не финансовая пирамида, подайте на меня в суд. Я ведь делаю жесткую антирекламу. Если это действительно легальная компания, подайте на меня в суд. Естественно, никто на меня в суд не подал. Поэтому о сегодняшней пирамиде я скажу то же самое. И если вы считаете, что это не так, подайте на меня в суд. Я, Александр Волин, утверждаю, что корпорация CL является финансовой пирамидой в чистом виде. Если считаете, что это антиреклама вашей легальной, как вы ее называете, компании, то ваши адвокаты подадут на меня в суд. Ну а сейчас мы разберем, почему это финансовая пирамида на основании тех спичей, которые я уже озвучил в начале. Итак, первый спич. Такого еще никогда не было. Значит, создателем финансовой пирамиды корпорации ЦЛ, как утверждают спикеры всех видеороликов о ней в YouTube, является Жанна Ракишева. Физик, математик, который открыл новую технологию в геометрии, которая называется фрактальная геометрия. И именно это чудо, это открытие, легло в основу построения схемы, по которой можно заработать много денег всем людям. Они оперируют суммами 3000 долларов за неделю, это там есть в видео, можете найти, за 3 недели 30 тысяч за 9 недель, соответственно, 300 тысяч долларов. А затем следует вопрос, где вы еще можете заработать такие деньги легально. Ну, давайте проверять по порядку. Итак, Жанна Ракишева, фрактальная геометрия. Вводим в гугле фрактальная геометрия и видим, что Жанну Ракишеву. Увы, нет. Википедия говорит о том, что автором понятия фрактальной геометрии в природе является французский ученый Бенуа Мондельбот. Мондельборт. Вот. Само понятие фрактальная геометрия имеет отношение к физике, и никакого отношения к математике или геометрии не имеет. Вы можете посмотреть, поискать это, но я лично не нашел. И если продолжить искать, то вы найдете Жану Ракишу не среди математиков, ни среди физиков, во всяком случае, ни Google, ни Яндекс, ни тем более Википедия, они не знают как о физике или как о математике. Хотя все математики, начиная с докторов наук, все, их можно всех найти. То есть о них о всех известно. А Жанне Ракешевой такой, такой информации нет. Если хотите, можете поискать. Я не нашел. Но зато вы найдете ее на YouTube рекламирующей корпорацию CL. Вот здесь вы ее можете найти и больше нигде. Ну и система, которую она называет фрактальной геометрией, по итогу является обыкновенной матрицей, которую используют все финансовые пирамиды. Вот я тут с их страниц сделал скрины. Кто разбирается, тот увидит. стопроцентное сходство. Основа всех пирамид. Вот вами новое, то, чего еще никогда не было. Ну, и если бы Жанна хоть чуть-чуть знала математику, такое понятие есть, как геометрическая прогрессия, то она бы смогла просчитать, что та чушь, которую они несут в этом, на YouTube, а именно, смотрите, 3000 долларов за неделю, за 3 недели 30 тысяч долларов, за 9 недель, соответственно, 300 тысяч, должна принести через 18 недель, если идти дальше, 3 миллиона долларов, то есть через 4,5 месяца. А значит, если продолжать считать в той же прогрессии, то через 2,5 года... Этому счастливчику будут принадлежать все деньги мира и ни у кого больше денег не останется, можете посчитать. Вот и вся фрактальная геометрия. Так что если вас пригласили на встречу с целью заманить в корпорацию цель, то вам будут рассказывать именно то, что в принципе вы все это можете услышать и так в YouTube, ну если ведете в поиске корпорации цель. И там среди прочей чуши, которые они несут о взаимосвязях, о взаимопомощи, о взаимовыручке, ну и все добрые такие хорошие, Обязательно будет уделено время беспрецедентной честности этих людей, абсолютной прозрачности компании, бескорыстности ее организаторов и тому подобное. Ну и конечно вам скажут, что это не то, что вы подумали, это третья часть. Это не финансовая пирамида. Можете проверить, любое видео посмотреть. И знаете что? Самое главное. Приглашать на встречу вас будут люди, которых вы давно знаете и доверяете им. Это действительно честные люди, которые просто не проверили информацию, не сумели или не захотели, но чаще всего потому что оказались в какой-то кризисной ситуации, кредита много набрали или просто устали от безденежья, и поверили в такие привлекательные перспективы, что проверять стало страшно, а вдруг окажется неправдой, а как потом жить без мечты? Ваши знакомые, потому что именно их пригласят и обучат, как приглашать других людей, в финансовую пирамиду. Суть всех финансовых пирамид. Но то, что я показал, ведь несложно проверить, правда? Сложнее расставаться с мечтой, что ты не станешь самым богатым человеком в мире. Это очень печально. Но хочу напомнить, что еще ни один человек в финансовой пирамиде не стал богатым. Вы можете это проверить, включая их создатели, этих финансовых пирамид, которые зарабатывали огромные деньги, если вы знаете. Если проследить судьбы создателей финансовых пирамид, Карл Понци, создатель самой нашумевшей финансовой пирамиды в Америке, он закончил тюрьмой. Сергей Мавроди, кто помнит МММ, тоже. После тюрьмы он создавал еще два раза этот аналоги МММ, но так и остался нищим. У него после смерти ничего кроме долгов не осталось. Есть ролик на YouTube о судьбах тех, кто занимался созданием финансовых пирамид в России. Называется он как финансовые пирамиды обманули и разорили миллионы россиян. Это не единственный ролик. Можете выбрать любой другой. Во всех вы найдете одно и то же, что все, кто создавал или участвовал в этих пирамидах, все-таки остались в лучшем случае бедными, а большая часть села в тюрьму или пропала. Вы можете подумать, ну, они, наверное, набрали денег и пропали с деньгами. Не тут-то было. Не забывайте, большие деньги очень привлекают бандитов. В принципе, их любые деньги привлекают. А бандиты есть везде, в любом городе. Помните, был фильм, когда э, они там что-то деньги э, украли или подобрали и прятали. И один другого спрашивает, а чего мы их прячем-то? От кого? Он говорит, ты думаешь, мы единственные бандиты в этом городе? Так что даже если вам удастся получить какие-то деньги и скрыться, то вы станете приманкой для всех бандитов мира, которые будут вас искать. Потому что у вас забрать деньги можно совершенно безнаказанно, безопасно. Вы ведь не пойдете жаловаться в полицию? Так что придется в лучшем случае с кучей денег жить как гражданин-коробейником на одну зарплату, не выделяясь. В общем, если хотите вступить в финансовую пирамиду, вступайте, конечно. Только помните, никогда еще деньги, полученные за счет других людей, не приносили никому счастья. В любом случае, теперь вы знаете, как, как этого избежать. Ну, если, конечно, захотите. А я вам желаю удачи и будьте мудрыми. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Человеку дано стать палачом или мошенником так же, как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор – Всегда за вами. Если мудрость бессильно творить добро, она делает единственное, что может. Она удлиняет путь зла. Человек должен быть порядочным. Это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости. У человека есть еще одна возможность быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью. К сожалению, такую красивую концовку придумал не я, это сказал Фазили Скандер. Я прочитал его цитату. Так что будьте мудрыми. Удачи вам. Да, ну и по скрипту. Про финансовые пирамиды и вообще у устроители финансовых пирамид очень любят писать комментарии. И под этим видео, скорее всего, вы найдете комментарии. Они факты не оспаривают, но это не их конек. Их спор обычно такой, сам дурак или сам, сам мошенник и все прочее. Вот. Чтобы облегчить им труд, потому что они ищут, там, чем я занимался, начинают находить что-то там, что ты там продаешь, я вам дам очень простую ссылочку. Вот здесь будет видео. Это мой проект, который когда-то вместе с Максом мы создали, называется он «Телепорт». Ну, телепортация, знаете, с одного места в другое. Такого еще никогда не было. Это абсолютно прозрачный проект, ну и, конечно, не финансовая пирамида. Так что, если вам надо искать, ищите здесь. Уделите там пару минут, посмотрите это видео и, может быть, в него вступите. Это будет гораздо лучше и интереснее. Вот, ну и я, конечно же, вам желаю, как и в Пазили Скандер, будьте мудрыми, но не получается, тогда, по крайней мере, будьте веселыми. Удачи вам, ребята!